Всем привет, дорогие друзья, это новая серия на канале Недова. И сегодня я в ней хочу рассказать о своей машине, сделать, так сказать, обзор своей машины. Это Nissan Tiana J32. Следуя из недавних событий в моей жизни и мне ее приходится выставлять на продажу. Я ее выставил за 535 тысяч рублей. Я хочу вам рассказать и дать понять, что вы возьмете за эту цену. Это не Сантиана в 32-м кузове, а с комплектацией лакшери. Давайте начнем о кузове этого автомобиля. Что новому хозяину придется доделать, то что я не успел. Самый неприятный момент это вот этот по всему кузову: жучок, и соответственно, он пошел под краску. Вот так зашкуривается все, шпаклюется. Вот так, наверное, будет краситься. Не знаю, как там правильно. Короче, это будет стоить 7000 рублей. Второй момент. Это нужно будет отполировать бампер. Здесь чуть-чуть треснул, видимо, лак. Немножко зашкурить, полирнуть и, в принципе, все должно идти полировкой. Противотуманные фары я сделал Решетка и все никелированные детали Покрашены жидкой резиной В любой момент новый хозяин Может взять и снять все полностью И в принципе будет ездить изъяснителем Задний я все сделал Сейчас нет Значков Они у меня лежат в багажнике Тоже покрашены в черный цвет Если новый хозяин захочет, то с ней По кузову особенно Нет таких больше недочетов Кроме как Сколов Вот таких мелких, которые я подкрашиваю Ну, это камни, это нормально И вот здесь немножко тоже ему Нужно будет полирнуть Ничего страшного, ничего особенного нет. Вот здесь находится вмятина Непонятно от чего Она или камень упал, или э, Кто-то кулаком треснул Ну, она не мешает На скорость не влияет Ну, чуть-чуть, конечно, вид Меняет Ее особо даже сильно не заметно также лопнуто лобовое стекло. Лобовое стекло у нас не оригинальное. Ламинат этот какой-то. На скорость также не влияет. И его особо сильно и незаметно. То, что оно треснутое. На крыше. Крыша у нас в принципе все в порядке. Нет никаких таких серьезных скольчиков. Ну вот тут скольчик. Не скольчик, а такая вот непонятная точка. Может быть это даже вообще липа, которая еле оттирается. Вот еще Косячок, видите, такой неприятный, тоже я его подкрашиваю, но я его не делаю. Вот это можно заполировать, оно сильно здесь не влияет, как бы идут ничего. А вот это нужно чуть-чуть подделать. По кузову особо сильных дефектов нет. Я много машин посмотрел на Сантиана и они все были ржавые. Ну реально ржавый. Тут на багажнике там ржавчина, только на капоте ржавчина, то на дверях конкретно ржавчина. У меня такого особого дефекта прям нет, потому что здесь машина в родной краске, только кроме багажник, потому что он снимался, красился и он пробивается в 230 там 30 микрон. Вот видите, даже болты тут откручивались, но сделали все более или менее нормально. Ничего особого покраски не отличается. И крашен был капот. Капот тоже пробивается там 200 с чем-то микрон. Но он без шпаклевки, без ничего. Капот родной, все лейбочки есть. Тяжелый, как полагается. Ну и, наверное, передний бампер тоже красился. При мне машина не красилась вообще. У Сантьяна есть маленькие недочеты, как головной свет. У кого стоит Синон тут знает эту проблему. И решает это заменой ламп на оригинальный и потом чисткой фар изнутри. Вот о чем я вам говорю. Видите, внутри это называется ожоги. За 10 лет в машине меняли стопудово раза три лампы. Оставили самое говно и получается они получили все ожоги. В принципе, это недорого все сделать, это снять лампу, разгерметизировать ее. Конечно, лучше это отдать специалистам, которые знают, как правильно это все делать, и чистят, и ставят лампу. Лезть туда, не советую никому. Забыл еще рассказать еще одной маленькой проблемке, которая случилась этой зимой. Это очень для меня беспонтово. На разборке это стоит, в принципе, тысячи полторы дочистил зимой автомобиль и нечаянно ударил вот сюда и лопнуло зеркало от мороза оно работает, двигается все переключает, обогрев тоже работает но оно чуть-чуть лопнет в принципе оно сильно не влияет но все равно неприятно смотреть сейчас мне этим заниматься уже некогда, так что машина стоит на продаже за 535 тысяч и да, еще у меня нет летней резины здесь стоит зимняя резина 18 года отъездила один сезон. Она в хорошем состоянии. Конечно, резина китайская. Багажник здесь очень большой и очень вместительный я специально такую машину покупал потому что здесь огромный багажник также если убрать отсюда всякое дерьмо которое тут лежит и убрать то соответственно там будет все сухо давайте перейдем непосредственно к двигателю и вариатору что здесь с ними происходит двигатель 1625 182 кобыла я его не мыл мыть я его и не хочу Пускай новый владелец придет и посмотрит, что ничего не течет Эти двигатели вообще беспроблемные Не жрут масло Ну не знаю, как у кого, некоторые пишут, что они жрут Ну, у меня масло не жрет Я наливаю масло Люкви 540. 5 В40. Также поменены здесь все ролики с ремнем Буквально, наверное, 2000 километров, Потому что один ролик у меня поймал клина И мне пришлось сразу все поменять поменено масло, фильтра приблизительно полторы, наверное, тысячи ну тоже где-то полторы-две тысячи надо посмотреть по компьютеру а, ГУР насос работает, когда заведена машина он бурлит, сейчас что-то выделывается кондиционер, немножко ну это тупо исправить буквально там тысяча рублей и ничего особенного нет заменены а, сигналы на Волга немного пришлось тут колхозить, но зато звучат круто и нормально. Также радиаторная решетка была почищена, помыта после зимы. Очень много слякоти было и керхером все отмывалось. Также были заменены все жидкости, буквально, наверное, 10. Также были заменены опорные подшипники, потому что на 150 они начали хрустеть. По двигателю вроде все Теперь можно перейти к салону Что же входит в комплектацию Лакшери Я решил разделить видео на несколько частей Скажу про салон немного позже Так что все это будет в следующей серии